Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем-заканчиваем знакомство с Evernote – приложением для создания заметок. Evernote существует давно, пользуются им многие, включая главного редактора Теплицы Наталью Баранову. Вы, кстати, заходите на сайт, там много интересного. Итак, в прошлом видео мы все установили, рассказали, показали. Продолжим про форматирование текстозаметок. Тут можно выбрать цвет заполнения ячейки и вообще форматировать таблицу. Сейчас покажу сначала пару слов про работу с текстом. В принципе, я говорил, что это Word. Мне кажется, разработчики специально не стали ничего усложнять. Вы просто печатаете, делаете Ctrl-C, Ctrl-V и так далее. Все, что касается форматирования, в верхнем меню. Но тут даже рассказывать не о чем. Все стандартно. Единственное, тут еще есть чекбоксы. Опять же Ctrl-C, Ctrl-V вынесем наверх и решим, что у нас краткосрочный проект по производству резиновых утят. Здесь можно добавить к документу какие-то элементы, скажем разделитель или таблицу. Про таблицу. Тут управление не совсем привычное, если подвести к границе столбца появится такой плюсик. Нажимая на него вы добавляете столбцы и то же самое со строками. То есть если добавить сюда, вы вставите пустую строку между двумя заполненными. Можно выделить строку и перенести ее в любое место. И открыв меню по клику на этом треугольнике, можно что-то сделать либо со строкой, либо со столбцом, либо со всей таблицей. Например, удалить строку или закрасить ячейку. Или если выделить всю строку, закрасить всю строку. А вот. В целом все остальное как в обычных таблицах. Вот так, кстати, можно развернуть заметку во всю ширину страницы. Если выделить всю строку, то можно, например, объединить ячейки. Ну и также если выделить несколько ячеек, их также можно объединить. Наверное, на этом с таблицами все. Так можно обратно разбить ячейки. Ну то есть по форматированию я даже не знаю, что еще можно добавить. Теперь по логистике. Сейчас заметка у нас в моем блокноте, поскольку мы были в нем, когда ее создавали. Ее можно переместить, например, в блокнот Работа. А если у нас открыт в данный момент блокнот Работа, то он сразу создаст заметку в нем. А так можно удалить заметку. Теперь про метки. Их не обязательно создавать специально в разделе Метки. Достаточно написать вот здесь. Если такой метки нет, он ее создаст. А вот она появилась в метках. И теперь вы можете ее добавлять в другие записи из любых блокнотов. Начинаете вводить, появляется строка автоподбора. Естественно, много меток заводить не советую, если у вас в каждой записи своя метка, считайте, что их нет вовсе. Ну и теперь можно, например, вывести все записи по одной метке. Или можно это сделать отсюда. А так, например, можно искать записи по двум условиям. Мы ищем, например, метку «резиновые утята» в блокноте «работа». Вот. Иначе он показал бы резиновых утят во всех блокнотах. Так, ну и еще два слова о вставке. О таблице и разделителе я уже говорил. Еще можно вставить файл. А вот, например, txt. Его он вставил прямо в тело заметки. А, например, если вставить UDT, он его добавит просто как файл. Также можно вставлять фото, но можно и просто перетаскивать из проводника, эффект тот же. И также можно делать принтскрин и вставлять сюда, но куда удобнее воспользоваться плагином WebClipper, который мы установили в прошлом видео. Он правда работает только с сайтами, ну только в браузере, но зато обладает рядом дополнительных удобных функций. Открываем какую-нибудь статью, нам ее предположим нужно сохранить. В трее висит значок Clipper и мы можем сохранить какую-то часть страницы, я так понимаю, что он по дивом просто проходит и выбирает центральные части, либо страницу целиком. Либо выбрать какой кусок мы хотим сохранить и у нас еще появляется возможность оставить дополнительные метки прямо на изображении. Тут разные инструменты, есть текст и даже есть вот такая функция, не знаю как ее назвать, вроде как она не нужна, но круто что есть. Выберем блокнот, в котором хотим сохранить и получаем заметку. Название он подтянул из текста. Что еще? Еще совместная работа. Вы можете сделать заметку доступной всем, у кого есть ссылка, но только для просмотра. Либо открыть возможность редактирования для отдельных лиц по email. Человеку придет ссылка, ему нужно будет зарегистрироваться в Evernote. И после этого вы сможете вместе работать над заметками, а можно дать сотрудникам доступ к блокноту, это уже превращает Overnote в Task Manager. И последнее. Доступно только в десктопной версии или мобильном приложении. Можно задать напоминание для какой-то заметки. Или вот такая фича. Можно записать аудиосообщение и добавить его в заметку. Весьма удобно, когда руки заняты, печатать некогда, а мысль гениальная. Ну прямо вот классно удобно по-русски бесплатно но ведь все же для людей но нет им ведь обязательно надо на ресторанных салфетках записывать все любите друг друга на самом деле салфетки в ресторане это тоже хорошо подписывайтесь на наш канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий